Игорь Мерлин. Представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин. Сегодня мы с вами поговорим об очень важной вещи. Каждый день каждый из нас принимает разные решения. Вы знаете, даже ученые подсчитали, что в день приходится каждому из нас принимать 5000 и, может быть, даже более решений. Это э, какие тапки обуть? какой дорогой пойти, что выбрать, чай или кофе. И для многих ну, это очень легко, принимать такие решения, которые простые, идут по жизни. А вот почему-то принимать решения, которые глобальные, для многих очень трудно это делать. Почему? Все это происходит потому, дорогие друзья, что некоторые решения требуют огромной, ответственности, чувство ответственности, потому что за этим что-то дальше стоит. И те решения, которые мы принимаем сегодня, мы будем жить завтра, исходя из тех решений, которые мы приняли сейчас. А сегодня мы живем, исходя из тех решений, которые мы приняли вчера или, может быть, много лет назад. И именно поэтому очень многие люди вообще не принимают никаких решений, они сидят и ждут. Потому что они боятся ответственности, они боятся, что у них не получится. И вы знаете, на самом деле у них ничего не получится. И действительно, дорогие друзья, очень сложно бывает для многих людей принять важное решение. Почему? Потому что им кажется, что оно такое большое, и очень трудно будет это решение принять потом воплотить в жизнь, и все будут смеяться, ах, как у тебя не получилось, ах, ты неудачник. Действительно так. В этом случае вы можете поступить по-другому, потому что невозможно запрыгнуть сразу на 10 на 20-ю ступень. Нужно идти постепенно, постепенно, постепенно. Я всегда обычно говорю, что мамонта нельзя съесть целиком, его можно порубить на кусочки и эти кусочки употребить. Многие тысячи лет назад люди, которые занимались духовными и эзотерическими практиками, они заметили, что если кое-что делать, то решение выполняются быстрее, принимаются быстрее, и все происходит в жизни абсолютно по-другому. Это мы и называем эзотерические практики. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов.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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Дорогие друзья, чтобы быстрее принимать решение, нужно для себя выбрать определенный способ награды или в кавычках наказания. Ну, что произойдет, если вы сделаете это или не сделаете это? Давайте для примера возьмем два пути – мужской способ достижения целей и женский способ достижения целей. Ну, в мужском способе, к примеру, давайте возьмем такое, человек хочет бросить курить. Какой мужской способ? Мужской способ – это атака в лоб. Вот все бросить и все. Он бросает курить прямо с этой секунды и говорит своему другу, дорогой друг, если ты увидишь меня с сигаретой, прям первая сигарета, которую ты у меня увидишь, я тебе дарю свою машину Mitsubishi Паджера. Если ты увидишь, что я курю вторую сигарету, то я тебе подписываю свой дом и свое имущество. Если ты увидишь, что я, ну понимаете, да, о чем речь, что вот, как, почувствовали, да, вот одна сигарета и машина. Представляете, какая мотивация для того, чтобы, для того, чтобы вот, принять решение и действовать именно целенаправленно и достичь своей цели. Женский вариант немножко другой. Женский вариант это, ну, я, конечно, буду трировать, дорогие дамы. Женский вариант это месяцами, годами ходить к психоаналитику, выяснять, что же произошло, когда, в какой прошлой жизни там, что было. И в результате эти годы проходят на то, что люди копаются в прошлых жизнях, в каких-то там еще вещах, которые им никак не помогут продвинуться в настоящем. Я вам предлагаю сделать следующее: начните принимать решения здесь и сейчас. Вы скажете: да, Мерлин, конечно, это хорошо, ты придумал, прям здесь и сейчас. Если было все так просто, мы бы не смотрели это видео, сами давно бы принимали решения и, может быть, сами других учили. Так вот, знаете, как сделать? Вот примите решение не, не принимать решение сначала, а выделить себе время, например. Вы хотите, ну, к примеру, выйти замуж, да, хотите выйти замуж, и вам нужно принять решение. Решение сложное, да, какие-то появляются каждый день новые детали, новая информация. Что вы делаете? Вы берете и ограничиваете по времени. Например, говорите себе, я принимаю решение в течение пяти дней или там до 1 марта 2014 года. Все, и у вас есть ограничение по времени. Вы почувствуете, насколько эта практика позволяет все легче делать. Вы начнете думать по-другому. Вы четко знаете, когда подходит срок, вам нужно необходимо принимать решение. И э, ваше, ваше сознание, подсознание начнет работать быстрее, начнет перелопачивать то, что вы даже и не догадываетесь, брать на тонких планах информацию. И когда наступит день вашего принятия решения вы будете готовы и вы скажете да я согласна или скажете нет никогда да. понимаете о чем я говорю вот этот способ он позволил мне например очень быстро научиться принимать решения и потом когда мне нужны важные решения я ставлю обычно планочку по времени например сначала там один день а вот завтра я просыпаюсь и с утра в 10, до 10 утра принимаю решение, потом эта планочка начала сужаться и потом я говорю себе, у тебя есть две минуты, чтобы принять решение. Вы знаете, что у самураев есть такой способ принятия решений, когда они принимают решение на семи вдохах. Семь раз вдохнули и выдохнули, если они не приняли решение, значит еще они не созрели к принятию решения. Вот такие способы я рекомендую вам применять в повседневной жизни. И они очень сильно вас продвинут в ваших решениях. Еще очень важно делать каждый день. Каждый день вот эту практику, принимать решения. То, что мы делаем в нашей платиновой группе, это у нас есть такая практика под названием План КБД. Каждый божий день. Есть определенный список, что нужно делать каждый божий день. И представляете, что участники нашей платиновой группы уже давно научились принимать решения. И это у них получается очень легко. С вами был Игорь Мерлин. Очень рад всегда вам передавать приветы. Пока-пока.